Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. Меня зовут Кузнецов Никита. Сегодня я решил запилить обзор накладки. Она называется Доник Акуда S2. Почему решил я это сделать? Сам э, я играю э, гладкой э, Butterfly Energy, использую 0.5FX и не собираюсь менять ее, меня она полностью устраивает, но э, решил э, попробовать данную накладку в целях экономии средств, так как сейчас э, стал много тренироваться со спарингами и эта накладка стоит на порядок дешевле Тенерджи. И проконсультировался со многими специалистами и игроками, и мне сказали, что, в принципе, и износа устойчивой характеристики, и по ощущениям она близка к Тенерджи, а, так что решил попробовать. Еще раз, она называется Acuda S2. А, написано на самой накладке. Контроль 7 минус, скорость 9 плюс и вращение 10. И а, твердость губки написано медиум. У меня толщина максимальная. Буду пробовать эту накладку ставить на свое именное основание, о котором я рассказывал в одном из видео. То есть это никакая не рекламная акция, как вы могли подумать, а просто хочу поделиться с вами ощущениями. От этой наклад. Теперь давайте вскроем эту накладку. Вы наверное смотрели кучу всяких видео, как распаковывать айфоны. Вот я решил точно так же сделать. Разрезаем упаковочку. Это всегда был трогательный момент, особенно в детстве. Когда вам выдают новый инвентарь или вы сами покупаете его, вы выходите на новый уровень в игре. Ну, что хотелось бы сказать, выполнено достаточно качественно внутренности, по сравнению даже с той же Butterfly же первый раз вообще использую накладки «Доник». Здесь много всякой информации, это вот подложка, «Доник» дает нам гарантию, отвечает, так сказать, за все, и в том числе за качество накладки. Это мы тоже убираем в сторону. А внутри а, нарисованы а, те люди, с которыми контракт у Доника заключен. А, на данный момент это одни из топовых игроков. Дмитрий Овчаров Баум, уже а, заканчивающий карьеру Вальнер, но все равно он периодически а, присутствует на различных мероприятиях Персон и Шивона. Ну, думаю, это мы убираем в сторону. Вот, непосредственно, сама накладка, Доник, Akuda S2. Сзади вы можете увидеть, написано Made in Germany. Не какой-то Китай. То есть, я думаю, что должно быть качественное. В принципе, губка достаточно мягкая по сравнению с Тенерджи И резина, как мне кажется, тоже эластичная. Разрешена Всемирной Федерацией ТТФ, значок висит, то есть вы можете этой накладкой играть на всех турнирах. Вот смотрите сбоку, как сочетается губка и резинка, не знаю, как видно, нет. То есть вот она такая квадрат. Сейчас я обрежу ее, приклею на свое основание и попробую поиграть ей. Итак, друзья, что хотелось бы сказать по поводу данной накладки. Изначально немного она мне не понравилась, потому что, видимо, была новая, губка не пробилась, но потом, спустя несколько тренировок, набрала свои оптимальные характеристики и по сравнению с той же Тенерджи от фирмы Butterfly вполне приемлемый вариант. Как вы знаете, доник Акуда. Бывает трех наименований, S1, S2 и S3. По градации они отличаются. То есть S2 со средними характеристиками, S1 самая быстрая и S3 с наименьшей скоростью. И что хотелось бы сказать в конце, я думаю это достаточно приемлемый вариант. Можете приобретать эту накладку и смело использовать в своем инвентаре. Хотелось бы, чтобы в комментариях под этим видео вы написали, считаете ли вы полезным то, что я делаю обзор накладок. Если да, подписываемся, ставим лайки и пишите, если бы вы хотели увидеть еще обзоры накладок. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита.